О -о -о -о! Что это? Что это? Реактивный лохнесский чудищ! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова с вами погружаемся в подводный мир в игре Fish Feed and Grow. Вы только взгляните, Ихтиозавр или кто это? Стиксозаурус. Вот причины, по которой я играю в эту игру. Вот кем я хочу стать в жизни. 85 рыбодолларов нам нужно с вами собрать. Придется начинать с низов и снова быть бибусом. Вот он я такой весь Бибос из себя. О, какая мерзкая губка, как будто кто-то уже ей терся кудрявый. Но я не в том положении, чтобы привередничать. У меня ноль рыба-долларов. Мне нужно как следует отожраться, чтобы стать самым влиятельным существом в океане. Так, меня задолбало плавать здесь. Хочу посмотреть, что там люди творят на суше. О, господи. Что с тобой? Что ты видел? Там. О, боже. Что? Что там? Говори. Там. 1955 год в кругом Советский Союз, тот, о котором мы читали в упавшем в море учебнике. Нет, там альтернативный Советский Союз после Второй мировой войны. Вы читали о Второй мировой, верно? Мы рыбы и, разумеется, мы одни читали. Советский Союз стал мировой технологической державой благодаря развитию роботостроения. Многофункциональные роботы существенно упростили жизнь людей. Роботы строят идеальные города, создают объекты культуры и помогают в исследовании мира и покорении стихий. Почему же они до сих пор не спустились к нам? Потому что роботы восстали против своих создателей. Ох, а еще проводились секретные эксперименты, породившие жутких мутантов. Пришлось изучать их на ходу, чтобы выжить в этом мире. Я использовал оружие с возможностью. Кастомизации и решетил этих тварей пачками. С бы боя сразу приходилось переходить на ближний. Не было времени на дышку. Святые окуни. А когда я не сражался, то окунался в исследовании тайны интриг этого мира. Столько безумных открытий и ярких персонажей повстречалось на пути. Голова кругом. Я сейчас икру отложу от потрясения. Это ужасно! Нет, это было круто! Круто! Конечно, ведь все это долгожданный ретро-футуристический и атмосферный шутер от первого лица Atomic карт Что? А еще круто, что Atomic Heart в России эксклюзивно доступен на площадке в ВКПлей. И пицзаказ можно сделать прямо сейчас, по ссылке в описании. Ссылка в описании. Да, там внизу! С 16 декабря под 12 января проходит конкурс с массой призов. Главный из них игровой ПК и лицензионные кресла Warpxd Atomic Heart. В конкурсе участвуют все игроки, которые сделали предзаказ игры на площадке VK Play. Поплыли вниз. Ты там воздухом надышался что ли? Внизу темно и опасно. Могут сожрать. Ты сам себя потом сожрёшь, если упустишь такой шанс. Короче, я поплыл вниз за ссылкой. Я никуда не поплыву. Это все какой-то бред. Опа, второй левел уже. Там не за горами третий. Третий левел. Чё-то я еще привык к тому, что я э, сухопутное существо и мне хочется все время вынырнуть Мне кажется, что у меня шкала кислорода израсходуется. Но я же рыба. Все, давайте, вживаемся в роль. Мне так нравится, как я подсасываю еду к себе. Я рыбопылесос, походу. Наверное, бибос это по-научному пылесос. Что-то с латыни стопудов. пудов. Слушайте, а что такой океан пустой? Я никого не вижу. Одни кости остались. Все вымерли. Ну, естественно, вода токсичная. Посмотрите, как будто сюда бензин сливают Но токсичность воды, этот совсем неплохо Ведь эволюция ускорится сейчас И мы станем их теозавром, Или как там его назывались? Лохнесским чудовищем, в общем, мы станем Мы в озере Лохнес, ну, я так думаю И называется оно так, потому что здесь одни э, лохи живут Вроде меня Посмотрим, кто и тут лошара Сейчас я как следует подготовлюсь и выйду в открытый океан Чтобы отлошить каждую рыбину, которую я встречу Вот, косяк рыбок плавает Неужели это все моя еда? Иди сюда. Иди ко мне. Ну-ка. Какой ты проворный. Сосу! Просто как кит. Я же сам настоящий кит. Смотрите, уже 43 бакса заработал. Мне еще немножко осталось. О, это же Немо. Я большой фанат этого мультика. Иди сюда. О боже мой, я злодей из Немо, оказывается. во вон злодей настоящий! Быстрее отсюда! Давай-давай, греби своим маленьким хвостиком! Она уже близко! Есть! Проворная! я... А Дед! -а -а! Как так? Я не погибаю. Я же был такой ловкий и умелый. Бибис очень мстительный. Режим шайки включен. Вот моя туса. За мной банда! Э! Есть! Разрывай на части. Все, смотрите. Что-то мой друг Бибос в ступоре немного. Он умер? Ты жив? Глаза открываешь, я вижу. <сос pushes> Ой, Ой, подобрать. Подобрать? Ну дай сюда! Вот а! это, а! это было неожиданно Ой-ой-ой, это ой, ой. что такое большое? В жопу тебя укусить, что ли? А? В жопу тебя укусить, что ли? И что ты мне сделаешь? Смотрите, какой он глупый Вот, ага Эта музыка подзвучивается для него Потому что он стремается Ага, не такой ты проворный Я должен убить его Стоп, стоп, стоп, главное, чтобы он не всосал Такой-то пасти можно как следует сосать. Ай. кушать, кушать Немножко крови ему пущу сейчас Давай, давай Давай! Вот! Отлично! Вцепился! Вцепился! Убить! Убить! Кровожадно кусаемо пузика! Нет! Я изнутри это сделаю! Пока ему не надоест, то он меня не выстрелит просто. Он высрал. Это была та еще экскурсия через пищеварительный тракт этого монстра. Познавательно. Но лучше бы я это забыл. А я и забыл, ведь я рыба. Осталось 15 баксов. И Ребят, нету случайно 15 баксов, нет? Откуда они у вас? Вы ж такие же, как я, нищеброды. Это у нас с крови. Вон оно, лохтыстское чудовище. Блин! Засмотрелся, засмотрелся, чуть не сдох! А! Нет! Нет, не смей! Нет! Не смей, пожалуйста! Я тебе ничего не сделал! Хеп! Дай-ка тебе скющу. Ой, ой. Залагала игра. Я не должен был на краба охотиться. Еще рано было. Что происходит? Все заново копить. О, а мои деньги-то сохранились. Давай, Бибс, еще немного осталось. Делай что хочешь. 5 баксов на скриби. Есть! 85 долларов! Я долго откладывал, долго копил. И теперь наконец-таки стану лохнецским чудовищем. Самка, я готов. Подплыть к тебе и предложить свою руку, свой плавник и хвост. О, мы с братвой сейчас пойдем загрязнем эту рыбку. Я не против. Ушаем и косточку. В горле встал. Непонятно в каком месте. У меня очень длинное горло. Опять такая фигня, как раньше, когда тошнит. Очень долго тошнит. Очень долго идет блевоту о, ребят, вы там кушаете? Пойду тоже с вами поем, что ли? Надо протолкнуть еду. Шестой левел. Друзья, мы становимся могущественным чудовищем. Да это... Косточка? Так, ребят, куда вы поплыли? Мне без вас как-то страшно. Я могу выпендриваться только, когда я с кем-то. Кто? Что? Что это? Что за боль? Кость внутри встряла в горло. Стоп, может быть, мне нужно выныривать, чтобы вглотнуть воздуха. да, я же... Летать, летать. Я же не рыба, я забыл. Я динозаврик. А динозаврики не дышат под водой. Вот такая вот научно-популярная у нас передача. А ты куда поплыл вниз? Что-то вкусненькое здесь? О, боже мой. Это выглядит омерзительно. Убить эту штуку страшную. Помогай, дружище. Очистим дно. От этой мрази, фу! А у меня внутри все сжалось. Я это съел. Ну, в принципе, вкусно. Я уже накопил 684 бакса. Мне доступно все, скорее всего. Играли ли мы с вами мегалодоном когда-нибудь? Я даже не знаю. Ну погодите, я хочу стать большим лахнестским чудовищем, чтобы потом вот так вот выныривать. И меня фоткали рыбаки. Ну, естественно, фоткали на супер-сраную камеру. Как иначе доказать, что я, возможно, существую. О, плавающая какашка. Я не буду брезговать, Я съем ее. Слушайте, этот лохнецкий чувачок очень клевый. Посмотрите, все дерьмо вытряхнул из этой акулы. Один только вопрос меня мучает: насколько огромным я могу стать будучи этой тварью? Давай, теперь взлетай и присядься к чайкам. Муа! Какой там звук чайки издают? Я не знаю. Кажется, мой банковский счет достиг своего максимума. Зато моя пузо бездонная. О боже мой! Давай! А, блин, здесь опасно, здесь жрут. Нашлась рыбка побольше, не трогай, не трогай Мегалодон, вот кто страшнее меня Я снова почувствовал себя опущенным И вот снова цель в жизни появилась Отомстить Ох, какой дивный я, посмотрите, какой я изящный Я почти как черепашка какая древняя штука Насколько она вкусная Раз древняя, наверное, выдержка знатная у нее А это придаст вкусу вкус Это говно какое-то Что? Откуда музыка? Что-то меня пытается напугать не вздумайте, тут скримеры мне... Черт, вбился мне в бок Пасить Вот, все, я смог выпутаться Летим отсюда, нахрен Ты посмел на меня? Где ты? Крокодил Ты где? Вон он Открыли рот. А, Вот, все Зачмарю его здесь, за скалой Неплохо поел Здравствуй Ау, а, черт, за шкирку меня взял, как обосного котенка, так унизительно, чикотливое положение, так скажу вам Выпутывайся, фух, идиот отпустил меня, а, опять схватил туда же, дай мне выйти, я хочу вынырнуть Это нечестно, запах меня укусил, лишил меня достоинства, при моих зрителях О, все Теперь давай разберемся, короче. Ты меня там пытался что-то мои яйца отгрызть, да? Самый борзый здесь, да, я так понимаю? Важак стаи. Значит, самый вкусный. Все. Что ж, 22-й левел это неплохо. Пойдемте еще что-нибудь э -э, сожрем. Других дел у меня особо, в принципе, нету. Я ем ты не потому что хочу, а от безделья. О. О. Нет. Нет. Стой. Стой. Ты смей. Я тебя... куш! Сейчас, мне, походу, мне больно будет, часто очень. О, нет, ты слишком сильная, я тебя уважаю. Не трогай. О, посмотрите, как ровно выложено мясо. нужно скорее найти это весто и пожрать. А, вот, главное это быстро сделать. Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном, все. О, древние руины, какие необычайные открытия я делаю. Открытие своего рта бы кушать. Акула. Вот это вкусно. Вот это сытно. Много даст экспы. Ой, там что-то есть пострашнее. Я не знаю. Я не уверен. Музыка сыграет или как? Сыграет. Но ну, я попробую. Давай. Один укус? Он даже не укусил. Я просто прикоснулся. Может, ядовитый. Я не знаю. Смотрите, кто там заплыл. Мегалодон, что ли? Я тебя зачмарю. Понял? Отличное расположение мегалодона. Нужно его засовывать головой в пещеру чтобы он не смог развернуться и жрать его задницу Он, конечно же, пытается вырваться Но я думаю, что я смогу его... Давай! Так! Музыка! Музыка это для тебя, чувак! Сы! Погибель идет! Нет! Не разворачивайся только! Не разворачивайся! Друг, помогай! Помогай! Мы сейчас по 15 левелов возьмем сразу! Нет! Не дай ему всплыть. Держись. держись! Нет. Что произошло? Нет. Он еще и хавает. Он еще и регенится. Держись, Евгений. Ты должен. Это будет чистая месть. Чистейшая месть. Перволевеловый лох лохнес против супер-страшного мегалодона. Пофигу на воздух. Нет. Нет. Нет. Я слишком... <-смех> О. И все это видела маленькая рыбка. Погоди, она меня убила. Ее показывают, потому что именно все это время убивала меня она, позорненько. Теперь месть должна быть этой маленькой рыбки. Где она? Вот она ты, все, отомстил. Теперь мегалодон, где ты? Вот она большая добыча. Ну-ка от! Так, музыка сыграла. Значит, мне надо бояться их. А надо ли? Выглядят довольно-таки безобидными. Отлично, 6 левелов поднял. Вот он, мой тренировочный лагерь. Здесь я как следует отожрусь. Я отомщу тебя. Мегалодон! Что? Музыка? Я должен испытывать страх. От кого? Ты меня пугает. Что? Ты? Это маленькая красная рыбка? Ну, в принципе, меня недавно сожрала супер маленькая рыбка. Я должен бояться здесь всех. Игра пытается внушить мне страх. А вот это интересно. Какая-то пещера ледяная. Заплывем? Что здесь страшно? Чего бояться? Что? Кого делала? Или у меня клаустрофобия просто? Мне для сбалансированного питания не хватает какого-нибудь пингвина сожрать. Пингвин! Няма! Все, теперь у меня сбалансированное питание. Э, уже 36-й левел. Я обожрался. Только что мы с вами побывали в Арктике. А теперь давайте в Южные моря отправимся. Туда, где обитают китовые акулы. Говорят, они очень вкусные. Ну-ка проверим. Да, действительно. И... <паспорядок> Ускоряйся! <паспорядок> <паспорядок> как это было страшно! Как это? Черт! Черт! Черт! Разворачивайся! Разворачивайся! Не дай! Не дай! Пожалуйста! Пожалуйста! Черт! Нет! Нет! Нет! Я так старался! Нет! Нет! Ускоряйся! Ускоряйся! Не дай! Не дай! Не дай! Не надо! Ускорься быстро! Чертова штука! Давай! Давай! Вдохнул. О, взял всю волю в кулак, что-то плавники задние не работают Отгрызли, наверное, контакты Давай, выползай, время стать сухопутным О, боже мой, или не получится Ты застрял господи, как я испугался его пасти Ладно, я каким-то образом удрал, у меня вот столько оставалось Нет Стой, стой Так, грызи Так как ты тупо грызешь Да блин, ускоряйся Ускоряйся а, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Второй раз был на грани. Мне надо отсюда плыть куда-нибудь подальше. <свы> О, боже мой! Ладно! Так вот внезапно появилась. Значит, хочет посражаться. А. О, нет! Нет, ее челюсти все еще сильны. Все еще очень сильны. А мы, а мы, а мы слабы! А. Кушай, кушай, кушай! Кушай не дай! Нет! Нет, пожалуйста, нет! 45-го левела недостаточно, значит, тебе, да? Окей, okay. я прокачаюсь. Я стану еще больше, еще могущественней. Вот увидишь. Очень, очень я здесь в щекотливом положении, но вроде бы как справляюсь. Да кто меня съел? Да как он меня съел! Как? Ох, он мне даст. Ты мне дашь? Я возьму, если дашь. Он дал. А я взял. О, че нашел. Клад. Сожрать, сожрать, сожрать, сожрать. Этого мне как раз таки должно хватить, чтобы пообщаться с нашим толстым другом, который посмел в прошлый раз мне. Сделать больно Запороть весь прогресс Никакого уважения ко мне не проявлял А все потому, что у меня такая длинная изящная шея А у него шеи даже нет Ой Ой ой! Я бы угодил к нему впасть И кажется, сейчас я подохну <сосы> <сосы> что думает, что я не приду Не восстану из мертвых Не отомщу сразу же ему Наконец-то я достал тебе, мразота Наконец-то Ой, как жалобно орешь. Все, есть. Ой, хорошо. Царь морской трапезничать желает. Все, кажется, кошелоты мне больше не враги. Кто восстановил свое достоинство, было величие, и даже его приумножил. Теперь у меня 53-й левел, я жру кошелотов, но я не хочу зажираться там до 130-го левела. Я хочу, ну, более-менее честную драку Но так, чтобы я победил Я про драку с Мегалодоном, конечно же Поэтому я думаю, что где-то левел 65 Мне будет достаточно, чтобы его одолеть Ну что, 65-й левел Ага, Мегалодон засал, он спрятался Ну-ка, ну-ка, здравствуй Да Смотрите, он даже ничего не может противопоставить мне Давай, укуси разок, можно Можно укусить Эй спешь А? Ты чё? Блин. <свят> так просто оказалось. Я на 45-м левеле его не мог убить. А сейчас всего лишь 67-й. И он так сразу сдался. Ладно, я ем. О, я теперь рыба в маске мегалодона. Да, я мегалодон. А, какой я страшный, посмотрите. Ой, он сам развалился. Кажется, мы избавились от всех врагов. И теперь вы знаете меня. И вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу как следует отожраться. О, смотрите, я уже такого размера, что могу просто втягивать всех. А, а, что Чё такое? Чёртова штука с рогом меня пырнула. Прям выбросил из воды. Это неприлично, нельзя так с рыбой поступать, я считаю. Это как удар по яйцам. А, но я не рыба. Все равно было обидно, я слишком большой, чтобы меня так унижать. Просто. Ам. Итак, сотый левел. Каждый кошелот дает по левелу. Просто кто-то сверху с воздуха сбрасывает кошелотов в море. О -о -о -о! Что это? Что это? Реактивный лохнесский чудищ. Ладно, благо, ты можешь дышать воздухом. Перестань дергаться. Началось, друзья. Вселенная пытается меня выпилить. Нет, не дождетесь. Погружаемся. Только не в камень, пожалуйста. Вот сюда. Вот сюда. От. Давай! В любимую водичку! О, хорошо, остудили пукан. Тихо! Мы вернулись О, Пиржество продолжается Хорошо идем Так, вынырнуть чуть-чуть, голову поднял Вдохнул и дальше жрать У меня не ожирение, это болезнь Нарушение обмена веществ Ты видишь, сколько веществ вокруг И все в меня Я не успеваю высрать все это Не то, чтобы я пытаюсь У меня безотходное тут потребление Я хочу стать еще больше Так, я же могу просто открывать рот И все будет само жеваться Я нашел спаун мегалодона да. Буду на нем отъедаться. Смотрите, я его даже с двух укусов только убиваю. Нифига себе, он сильный. О, способны ли меня что-то победить в этом мире? Есть ли такая сила столь могущественная? 173 левел. Каждый выпуск мы ставим новые рекорды. Ам. Ам. Мне нужно ам. Что-нибудь лишь бы в рот положить. Пожалуйста. Как одиноко на вершине. Мне кажется, мы сейчас, друзья, с вами видим предысторию зарождения Годзиллы от слова гад. Самый настоящий морской гад не оставил ничего после себя. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, что это? Где это я? Главное, что я ем, неважно, где я. Если хорошенько присмотреться, дорогие мои зрители, то можно видеть, как вдалеке умирает огромное количество кашелотов. 250-й левел. Вы можете подумать, что, Евгений, ну хватит уже, но у меня есть амбиции. Есть мечты. Я хочу просто втягивать одной кнопкой кошелота. А? Нет, нет, нет, нет, нет! Я не готов еще! Черт, вот, туша! Я как поплавок! Я просто святая рыба теперь. Я как распятие. Это даже не годило. это что-то круче. Давайте попробуем ничего не делать. Игра сама решит за нас. Что будет дальше? Кто-нибудь, убейте меня, пожалуйста. Даже игра не может меня убить, я настолько всемогущ. Смотрите, смотрите, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Надо просто мышка активнее работать. Мышка... Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай... Есть! Вот это я спа! Нет, опять меня... Ну.. Но... Просто воздуха много набрал, и поэтому меня... Вот, вот, смотрите, смотрите, смотрите. Величественное животное. Так, теперь я головой вниз. Есть! Я выпутался! Я король! Нет, я император! МОРСКОЙ ИГРА НЕ СМОГЛА НИЧЕГО СО МНОЙ СДЕЛАТЬ Знаете, я думаю, это безоговорочная победа Не только над э, обитателями этого мира, но и над самой игрой А это значит, что видео подходит к концу А вместе с тем и 2022 год Это последнее видео в этом году Я, я очень надеюсь, что каждый сейчас из вас занят э, Вот этими новогодними э, суетливыми всякими делишками Приготовлением к, к столу, к празднику я, я, я очень хочу в это верить, хотя я понимаю, что этот год нас измотал, и я научился больше не желать себе ничего на следующие годы, больше ничего особо не ждать, не надеяться, потому что, как в одном фильме было сказано, если ты строишь планы, жизнь найдет способ тебе их обосрать. Um, я не хочу зацикливаться э, на всем этом говне. Давайте его на секундочку хотя бы оставим где-то вот там, вот за пределами этого экранчика, через который вы смотрите это видео. Давайте сделаем что-то стабильное, что мы делали с вами всегда. Я хочу... Что-то слезы немножко на глаза. А, я хочу поднять бокал молока, потому что я люблю наши традиции, друзья. Я люблю все, что мы с вами здесь создали, и... Наверное, я надеюсь, что это вот это чувство, которое, которое у нас с вами взаимно друг к другу, которое взращивалось все эти годы, что мы вместе, э надеюсь, оно будет только больше. Э я просто хочу, чтобы, э чтобы вот сейчас мы на этом сконцентрировались, вот, чтобы мы могли уйти в этот мир дальше с доброй энергией. Потому что вы видите, как много говна. Я желаю вам, друзья, чтобы... Чтобы вы, все, каждый, кто сейчас меня смотрит, да и вообще все, смогли сейчас отметить Новый год как обычно. С приколом. С родными, с теплом. Вот. И я желаю вам, не знаю, терпения. Терпения, сил. На следующий год. Хреново знать, что там будет, да, друзья? Эм... Опять же, давайте не будем. Давайте, все. Здесь я, вы и детская атмосфера. Как обычно. Поэтому поднимаем молочко и чокаемся. Всех вас, друзья, с наступающим. Увидимся в следующем году. С вами был Юджин. Чок. И всем пять.